Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Хотела представить наш опыт исследования мягких тканей. Ультразвуковое Мы... исследование образования мягких тканей очень доступный экономический и мобильный метод. Отсутствует лучевая нагрузка. Современные контрастные препараты, которые используются в при ультразвуковой диагностике. Это инертные препараты, они практически они не имеют аллергических реакций, минимальный риск побочных эффектов. Мы отмечаем высокую информативность ультразвукового исследования, особенно для поверхностноположенных маленьких опухолей. Про что касается больших опухолей, нельзя сказать, что мы не можем поставить диагноз при большом размере опухоли, но нам, мы не можем получить достаточной информации, оценить топографию образования, его истинные размеры и в том числе иногда оценить взаимосвязь с окружающими тканями. Все знают, что используем рутинной работе, B-режим, ЦДК, энергетическое картирование. В большинстве, наверное, современных ультразвуковых аппаратов уже есть компрессионная эластография, в том числе и эластография сдвиговой волны. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением не так распространено, и хотелось бы на нем остановиться более подробно. В нашем институте проведено научное исследование – в которой вошли 98 пациентов с образованием мягких тканей из них 43 женщины 55 мужчин возраст от 23 до 72 лет размер образования от 8 миллиметров до 12 сантиметров по результатам исследований получили достаточно высокую эффективность используя метода чувствительность 91 процент специфичность 88 и точность 89 процентов хотелось более подробно хотелось бы рассказать про контрастирование. В нашем институте были разработаны паттерны контрастирования, которые характерны для различных заболеваний. Первый паттерн, который мы выделяем, это кольцевидный паттерн. Он характерен в основном для кистовидных образований. Кольцевидный паттерн с пристеночным компонентом может определяться при контрастировании гем... гемангиом, также гематом. Древовидный паттерн в основном определяется при контрастировании сольных доброкачественных образований. Спекулообразный паттерн может определяться как при э, таких пограничных образованиях, э, но и в основном, э, как при смоет фиброме, например, и при саркомах мягких тканей. Исправливидный паттерн – это типично характерный паттерн для э, сарком. Также используются кинетические кривые, которые нам показывают... Э, Соотношение времени, скорости и максимум накопления контрастного препарата. Соответственно, выделяем первый, первый тип кинетический кривой, когда контрастный препарат накапливается постепенно и равномерно. Второй тип, когда идет достаточно стремительное накопление контрастного препарата с выходом на плато. И третий тип кинетический кривой это когда стремительное накопление с последующим вымыванием. Этот тип контрастирования характерен для злокачественных новообразований. Опухоли мягких тканей – это достаточно большая группа образований, которые имеют вариабельную ультразвуковую картину. Достаточно, самое частое, наверное, которое мы встречаем в своей практике образования – это липомы. Доброкачественное образование относится к группе опухолей жировой, жировой ткани. При B-режиме это образование с четкими достаточно ровными контурами. Как правило, горизонтальная ориентация. Изоихогенное, умеренно гиперхогенная. При ЦДК могут, быть, могут определяться единичные сосуды, чаще это образование все-таки мы не видим сосуды, крово... активный кровоток структуры и образования. И, соответственно, при, при контрастировании мы видим, что образование равномерно накопило контрастный препарат и нет симптомов ведения, соответствующий паттерн контрастирования и тип кинетической кривой. Также в группу опухолей шаровой ткани по промежуточным опухолям относится типическая липоматозная опухоль. Достаточно Скажем, картина при ультразвуковом исследовании не специфична. По ультразвуку мы бы не смогли, скорее всего, отличить ее от липома, потому что это образование изохгидное окружающим тканям, контуры четкие, при контрастировании нет стремительного накопления или вымывания контрастного препарата. При эластографии это образование эластичное. Миксоидная липосаркома. Мы видим гипоэхогенное образование с нечеткими неровными контурами. При ЦДК сосуды по периферии образования. И при контрастировании отмечается вымывание контрастного препарата. Образование гипоконтрастом по сравнению с окружающими тканями. Тип кинетический кривой с стремительным вымыванием. Миксоидная липосаркома. В отличие от предыдущего случая, здесь образование в B-режиме имеет достаточно четкие контуры единичные сосуды, но при контрастировании мы видим, как он стремительно накапливает контрастный препарат. Здесь бы хотелось отметить, что в B-режиме картина образование однородной структуры, но именно при контрастировании мы можем видеть участки, где наименьшее количество сосудов, что нам поможет в выборе, в выборе места, откуда мы можем взять наиболее информативный, получить материал при биопсии и, соответственно, тип кинетический кривой с вымыванием контрастного препарата. Осифицирующий миозит относится к доброкачественным образованию в B режиме картина достаточно сложно по бережжу мы и даже по эластографии сделать однозначные выводы образование с несколько нечеткими контурами неровным с кальцинатами по периферии образования при эластографии тоже картируется образование картируется неоднородно при контрастировании этого образование мы видим что образование практически не накапливает контрастный препарат определяется кольцевидный паттерн соответственно можем все-таки предположить что скорее образование доброкачественное. Смоет фибром, достаточно сложно в диагностике для, для ультразаковой диагностики образования, потому что мы видим неровные нечеткие контуры, неоднородную структуру, видим единичный локус кровотока. При, однако при контрастировании образование равномерно накапливает контрастный препарат, не, не отмечается в умывании, соответствующий тип кинетической кривой. Фибросаркома это достаточно информативная картина и в B режиме. При ластиграфии мы видим, что это жесткое образование, и при контрастировании мы видим, что оно накапливает контрастный препарат с его вымыванием, что позволяет нам сделать вывод о том, что это образование злокачественное. Лемиома это доброкачественное образование, гладкомышечной ткани. Четкие ровные контуры, достаточно однородная структура. Образование плотное в, при эластографии. При ЦДК мы видим множественные сосудов в структуре образования. Равномерно накапливает контрастный препарат. Симптом вымывания не отмечается. Лемиосаркома в режиме образования нечеткие неровные контуры, неоднородная структура сосудов по периферии. Мы видим также в структуре образования участки с центральной части участки кистозной дегенерации. И при контрастировании определяется типичный тип кинетической кривой, характерный для злокачественных образований. Шванома доброкачественное образование нервов при… В B-режиме образование имеет достаточно правильную форму, несколько нечеткие контуры. При эластографии образование жесткое. Третий эластотип. И тут нам помогает определиться все-таки с диагнозом контрастирования. При контрастировании мы видим, что он равномерно окапливает контрастный препарат и не отмечается вымыванием. Нейрофибромы. Также доброкачественное образование. И мы видим, но также достаточно второй-третий ластотип, и при контрасте равномерно накапливает контрастный препарат. Вымывание не отмечается. А, не по... Предыдущим слайдом можно было сказать, что мы на основании ультразвукового исследования контрастирования можем однозначно всегда определиться с диагнозом, но это, к сожалению, не всегда так. В данном случае мы видим гемангиому в b Это образование имеет, скажем, некрасивую картину. Это гипоэхогенное образование, четкие контуры, сосуд... видим сосуды при ЦДК, при эластографии образование плотное. И даже тут нам не совсем помогло контрастирование, потому что... Видим участки, где образование контрастируется, но мы видим участки, где есть вымывание. При построении кривой мы видим, что есть пик накопления и какое-то вымывание. Здесь нам, опять же, возвращаясь к мультимодальному подходу, в данном случае пациенту была проведена магнитная резонансная томография и был поставлен диагноз гемангиомы. Конечно, то, что мы видим на ультразвуке, особенно от контрастирования, связано просто с особенностями образования. Большое количество сосудов, которые характерны для этого образования, немножко э, с, дают нетипичную картину при контрастировании. А геман... Эптилиоидная гемангиоэнтелиома от злокачественного образования, гипоэхогенная. Э, Четкие неровные контуры при эластографии картируются плотным ластотипом. И При контрастировании мы видим, что образование вымывает контрастный препарат. Оно гипоконтрастно по сравнению с окружающими тканями. Синовиальная саркома гипоэхогенное образование в B-режиме. Частично нечеткие контуры при эластографии картируются плотным ластотипом, И при контрастировании... Отмечается неравномерное накопление контрастного препарата с его вымыванием. Плеоморфная саркома. Многоузловое образование, четкие неровные контуры а при контрастировании. Также отмечается тип, третий тип кинетической кривой с вымыванием контраста. И соответствующий паттерн мы видим. Как, здесь, как было уже сегодня сказано, если... УЗИ с использованием контрастных препаратов помогает выбрать наиболее оптимальный участок для проведения биопсии. Нельзя сказать, что на основании ультразвука мы можем сказать, однозначно где будет больше участок с большей дифференцировкой меньше, но мы однозначно можем выбрать участок, где нет некротических масс, где есть сосуды. И, это будет более информативная ткань для проведения биопсии, для гистологического исследования. Таким образом, хочется подвести итоги, что мультипараметрическое ультразговое исследование наравне с другими методами лучевой диагностики эффективный метод как первичной диагностики, так и для наблюдения пациентов после проведенного лечения, для динамического наблюдения, для, дифференциров... для дифференцировки рецидивов или после операционных изменений. И корректная интерпретация полученных данных позволяет клиницисту оптимально определить объем необходимого исследования и вмешательства, раньше начать необходимое лечение.